Друзья, пришло время показать вам истину, показать вам то, что скрывали от вас. Показать всю правду про Инстардинг, всю правду про Тараса. Я уже около двух лет сотрудничаю с Тарасом, мы с Гришей выдавали сигналы в его группе, мы делаем видео для его канала по торговле, и мы с Гришей сговорились, и одновременно решили выпустить видео по разоблачению. Именно мы, те, кто два года работали и общались с Тарасом, мы можем предоставить вам все доказательства, все переписки и тому подобное. Мы предоставим вам ту информацию, от которой вы будете шокированы. Мы сделали это, потому что больше не можем это терпеть. Потому что так больше продолжаться не может. Я уверен, что после этого видео вы засомневаетесь в правдивости тех слов, которые говорит вам один бородатый мужик. Вы процентов пересмотрите свое отношение к нему и к Тарасу. У Гриши на канале тоже вышло видео, поэтому сразу после просмотра этого ролика переходите к нему и смотрите его часть разоблачения вы там найдете новую информацию для себя ссылочка если что будет в описании так что не забудьте итак мы начнем с истоков с чего все это начиналось чтобы вы понимали общую картину происходящего я покажу и объясню вам абсолютно все на самом деле я уже рассказывал вам эту историю это был конкурс на видео за которое давали награды конкурс на видео внутри закрытой группы вот мое самое первое сообщение тарасу с этого все началось. С 21 июня 2018 года мы начали сотрудничать. Я начал делать видео для канала по торговле. Давайте на этой переписке перейдем на страницу Тараса в качестве доказательства и на мою страницу. Далее наше общение перешло в его небольшое сообщество, поскольку личных сообщений тогда у него было слишком много. Я присылал видео Тарасу, а он, в свою очередь, давал мне советы и обучал правильному монтажу. Правильной обработки видео и звука. 31 октября 2018 года, то есть примерно через 3 месяца, я решил покинуть Тараса, чтобы полностью заняться своим каналом. Свой канал я еще создавал до того, как отправил первое видео Тарасу. Буквально через месяц я решил вернуться, потому что мне срочно понадобились деньги. Тарас без каких-либо возражений принял меня обратно. А, кстати, ребят, также хочу добавить, что Тарас всегда переплачивает. Платит больше, чем обещает. То есть всегда превосходит ожидания. Думаете, что я его хвалю? Нет, ребят. Я просто показываю вам такую общую картину. Мы еще не дошли до самого интересного, поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Итак, 28 марта 2019 года я делаю первое предложение Тарасу о выдаче сигналов в его закрытой группе. Но сигнальщик тогда не был нужен. Здесь Тарас упоминает о том, что сигнальщику нужно иметь выше 65% успешных сделок. Но семя уже посеяно и через месяц, 21 апреля 2019 года, я все-таки становлюсь сигнальщиком. Мы образуем одну команду с Григорием и Максимом На протяжении всего этого времени, когда я стал сигнальщиком И до сегодняшнего дня, точнее до того момента, как я решил сделать вот это вот разоблачающее видео Потому что самое интересное еще впереди Так вот, на протяжении всего этого времени Тарас нас всячески поддерживал Постоянно интересовался нашими успехами, нашим обучением и так далее 29 апреля 2019 года Тарас образует отдельную беседу со всеми нами Которая имеет название Мега «Мегатрейдеры» Теперь мы начали общение там. Здесь находится основной кладезь информации. Здесь мы общались на тему сигналов. Именно здесь есть куча фактов, который я покажу вам в этом разоблачении. Итак, в беседе мы начали обсуждать то, как же людей проще и эффективнее всего сливать. То есть обсуждение стратегии, обсуждение времени экспирации, свечного и зонного графика и так далее. Что будет для нас и для людей комфортнее. Мы начали поддерживать друг друга и вдохновлять, чтобы не разочаровывать людей и чтобы выдавать им побольше плюсов. Думаете, что здесь такого? Вроде все адекватные, хорошие, приносят пользу, а... но как бы не так. Мы еще не дошли до самого интересного. Помните, что я это показываю вам только для того, чтобы вы увидели контраст, чтобы вы были максимально шокированы происходящим. В общем, поначалу нам крайне сложно а, приходилось поодиночке выдавать сигналы. Поэтому мы начали выдавать их втроем втроем одновременно, чтобы уменьшить психологическую нагрузку. Нам в этом очень помог Максим. С ним было не так страшно. Кстати, давайте пройдемся по всем страницам. А, опять же, в качестве доказательства того, что это именно наши страницы и наши переписки. Также я обновлю страницы по несколько раз, это займет некоторое время. Я не буду никак монтировать этот фрагмент, просто погромче сделаю музыку. Итак, продолжаем. Мы выдавали сигналы инкогнито. Но люди уже постепенно начали догадываться, кто же выдает эти сигналы. Люди, которые смотрели наши ролики. Которые знают уже примерно наш стиль торговли. И поскольку мы выдавали сигналы инкогнито то присутствовало большое недоверие среди людей. Именно поэтому Гриша предложил создать какой-то дискорд-сервер или его подобие, чтобы мы торговали одновременно вместе с людьми, чтобы люди нас слышали вживую и чтобы у них был какой-то контакт с нами. После этого у нас появился дискорд, и мы начали общение с подписчиками. Каково это было выдавать сигналы, а когда тебя слушают сотни человек? Поначалу это на самом деле невероятно волнительно, я сам по себе такой дикий интроверт, у меня сложно дается общение с людьми. И я зашел, я там просто когда объяснял, я заикался. Вот прямо заикался, серьезно. Ну, естественно, со временем приходит навык, со временем приходит опыт. И у меня получалось все лучше и лучше. Приобрел какие-то навыки общения, лидерские качества и так далее. Итак, на самом деле, ребят, это наша такая атмосфера в команде, она просто потрясающая. Когда вы вместе работаете над чем-то одним, когда у вас... Схожее мышление, когда вы там прикалываетесь друг на другом, такая вот дружелюбная обстановка создается, особенно когда вы все вместе пытаетесь внести какую-то пользу людям. Я сказал пользу, а конечно же я вам все это показываю, чтобы вы видели, что же скрывается под масками этих людей. Естественно, когда мы дойдем до конца, потому что это все-таки у нас разоблачение. Итак, на протяжении очень долгого времени мы думали и работали над улучшением нашей группы, нашего канала, нашей статистики и так далее. Здесь можно очень много всего перечислять. И показывать. Тарас нас также во многих вещах наставлял и постоянно мотивировал. Почему же я все-таки решил покинуть группу инстардинг? Почему же я ушел с сигналов, когда все было так хорошо? В этом многие люди заметили какой-то подвох. Почему же я ушел с группы? Итак. Итак. Выдача сигналов превратилась для меня в такую рутинную работу, которую я никогда не хотел заниматься. Я не мог полностью распоряжаться своим временем, <coughs> у меня пропала мотивация, и поэтому мы вместе с командой приняли такое совместное решение. Из самой команды я не ушел, я покинул только группу. Но я продолжаю выкладывать видео на наш канал по торговле, ссылочка будет в описании. Ладно, это все, конечно, очень интересно, давайте уже наконец-то перейдем к чему-то разоблачающему. Перед тем, как мы с Гришей покажем вам нечто интересное, я прошу вас поставить лайк этому видео и не забыть, Написать комментарий в конце. Нам очень интересно, как же вы отнесетесь к такому, к такому предательству со стороны нас. Поэтому обязательно ставьте свое мнение в комментариях, потому что мы очень долго думали, показывать вам это или нет. Итак, чего же в действительности требовал от нас Тарас при выдаче сигналов? Многие люди утверждают, что Тарас зарабатывает на сливах. Что ему выгодно, когда партнеры сливаются и получают минуса. Давайте Посмотрим, что же Тарас делает для того, чтобы мотивировать нас давать минуса и сливать людей. Думаю, этого достаточно. Дальнейшая информация будет в ролике Григория по ссылочке в описании. Поэтому обязательно поставьте этому видео лайк, напишите в комментариях ваше мнение и переходите по ссылочке смотреть видео Крише. Там будет информация новую по перепискам. И именно та информация где-то раз говорит насчет плюсов и минусов в группе. Друзья, обязательно подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Впереди вас ждет куча всего интересного. Перед тем, как вы перейдете Гришу, оставьте, пожалуйста, комментарий насчет увиденного вами. Что вы об этом думаете? И после Гриши тоже можете вернуться и оставить комментарий. Нам очень важно ваше мнение и ваша обратная связь. Именно для вас мы сделали эти видео. Подписывайтесь также на меня ВКонтакте, в Инстаграм и в сообщество Икигай. Все ссылочки будут в описании. Всем огромное спасибо. Спасибо за просмотр, всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, желаю, чтобы все ваши мечты и цели исполнились, и всем пока.